Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Новогоднее наступление в танках в полном разгаре Так что можно уже поздравлять всех с наступающим Новым Годом Хотя еще времени до Нового Года вагоны маленькая тележка Больше трех недель Ну что ж, коробки уже завезли Прикупил 28 штук, сначала хотел купить 80, но потом посмотрел на ценник, почти 6000, что-то жаба, которая вроде бы сдохла еще несколько лет назад, дала себе знать, поэтому решил ограничиться 28 коробками. Там цена сколько? Ну, по поменьше, конечно, 2400, что-то там с копейками, ну, там, да, если вот эту скидку учитывать, то... 80 коробок получается выгоднее, но мне что-то прям как-то <по пожалел я. Короче, начнем коробки открывать, а то болтать можно долго и бесконечно. Сразу первая коробка и ну, надеяться, что из первой коробки что-то выпадет солидное, конечно. Надо быть вообще -то... пипец каким оптимистом. С первой коробки, кстати, был получше, чем со второй. Там 500 тысяч серебра, а тут только сотни. День танкового премиум аккаунта. Вот это вот удобно сделали, да, что 28 коробок купил по 7 каждый каждого ресурса. Да, это а ресурсы теперь разные. Раньше было не принципиально какой вид коробок покупать, а теперь да в зависимости от того, что тебе надо, а надо все прокачивать, значит ресурсы нужны все. День танка премиум аккаунта, 250 голды. Ну, хорошо, что 250 голды гарантированных есть. О! Ну, код. По-моему, это была седьмая коробка, она оказалась счастливой, выпал код дополнительный. Там, что у него, какие-то поручения или задачи можно выполнять. Короче, код весьма полезен. Давай уже, беги быстрее, где то Мороза там, где он тут... Я думал, он на кресло запрыгнет Не, он запрыгнул на стол Здорово Так, ладно, поручение кота изучать не будем Так, эти коробки закончились, да? Так точно Ну, переходим к рождественским коробкам Надеюсь, они будут более удачные Пока что ничего интересного О, синяя, синяя Это, возможно, танк Восьмерка Ха-ха, <laughs> да, с, с восьмой коробки... А, не, я думал танк, ёбарос, это... А тут стиль на Орду, которую я даже... Которую у меня даже нету. Вот такая подстава, да, увидел синий цвет, обрадовался, а там... 3D стиль, блин. Ладно, давай дальше. Oh. Второй уровень. <laughs> Кушайте, не обляпайтесь. Куда мне удевать? Лучше 500 тысяч серебра, чем вот этот... Ну, я еще даже половины коробок не, окр... не открыл, так что надежда еще есть. Вытащить что-то поли. 850 oh, голды, это уже получше. Две коробки. А, ну две еще 14. Так что. Сейчас еще одну открою, получится половина. Ну, зато ресурсов наберу, сразу себе прокачаю атмосферу. <coughs> Извиняюсь, и можно будет с хорошими бонусами зарабатывать кредиты. На да, новогоднее наступление это то время, когда надо играть чисто на премиум машинах такой скрип какой-то был, я думаю, что-то необычное, может, что-то там интересное выпадет. Ничего необычного. Ну, дайте мне синий цвет, дайте там. Я так подумал, думаю, если мне из этих 28 не, не выпадет, Премиум-танк, да, там останется всего 22 коробки до того, чтобы гарантированную восьмерку вытащить. Я уж сразу у меня план, так и я еще потом 28 коробок куплю. И все, как раз и запас золота себе создам. Во, Вот это нормальная коробка, 7 дней танкового премиум-аккаунта. Вообще надо один день убрать, чтобы меньше трех не выпадало. Вот 750 голды. Сейчас потом в конце еще, да, счетчик посмотрим, что там в общей сложности накапал. Ну, в любом случае, да, вот единственное время, когда я доначу в эту игру, это вот как раз-таки Новый год. Потому что это получается выгоднее, чем просто золото покупать в течение года. Ну что, 7 волшебных коробок. Произойдет сегодня волшебство или нет? В том году я вытащил. Сколько? Ну, в том году я открыл 65, по-моему, коробок и вытащил три према восьмерки. Магия не работает. Волшебных коробок. Осталось 5. Ну. Нет. Нет. Ну хоть бы стильно какую-нибудь нормальную машину выпал. Нафига мне это стиль на рту. Да, не судьба. Самая хреновое, что можно вытащить. Осталось 3, 2. Опять ничего интересного, походу. Даже низкоуровневые премы не выпадают. Там пятерки есть в коробках. Нет, даже пятерки ни одной не выпал. Ну что ж, одна коробка скрестил пальцы и ура. Нет. Нет, ура не будет. Да. Ну что ж, посмотрим, что в итоге в общей сложности удалось мне отсюда получить. Э, прем второго уровня. Один 3D стиль. То есть это, это мне не нужно. Редширский код. 18 дней танкового премиум аккаунта. 9750 золота. 2 миллиона 400 тысяч кредитов. Да, ну вот это самое полезное. Ну, прем, ладно, пригодится. Золото, ну, само собой. И кредиты, да, то, что вообще больше всего в этой игре не хватает обычно. Это кредитов. Особенно, если ты пользуешься золотыми снарядами. Ну ресурсов, да, вон там, каких-то вон, 1800, каких-то 800, ну, все равно атмосферу немного прокачаю, зато из серебра можно будет больше теперь зарабатывать, так что на месяц играем на премиум машинах восьмого уровня, ну, у кого есть девятки, да, ниже уровня, в принципе, у них доходность, я думаю, гораздо ниже, чем у восьмерок. Ну что ж, следующий зато теперь я понимаю, куплю еще 28 коробок и точно уже вытащу себе премиум танк.